Итак, давайте начнем в игру мы от моего подписчика играть. В общем. Воу-воу-воу! Что-то какая-то громкая игра. Пожалуй, потише немножко сделаю. Я аж стрим завис. Давайте начнем. А, кредиты какие-то у нас есть. Камиксун. Wait, wait, да, подождите. Да -мо, ч такое? Ладно, начнем играть. Всерьез думали, что игра была выпущена? А, вот про что ты пишешь в чате. Я успешно затроллен. Спасибо. А я думаю, надо видос там записывать. Там сейчас будет контент. Ну, ладно, все. Отлично. Отличные видосы. Снято. Все, все пока.